Здравствуйте! Сегодня хочу показать всем, кто делает перед цветением прищипку, полезно это или нет. Прищипка роста побега на виноградном кусте, это донские зори, была произведена вот на этом побеге. Вот мы видим, что из этого получилось. Одно горошение, конечно. Не каждый сорт винограда принимает прищипывание перед цветением. Я вообще ни на каких не делал пришипку. А вот это вот, какие гроздочки, не было пришипания. Тоже две грозочки, одна небольшая верхняя, а нижняя вот такая грамм 700-900 где-то будет весом. Вот здесь тоже видим, вот эти не пришиплась, а на побег, который было сделана, пришипка роста, вот видим результат какой. Вот здесь видим тоже грозочка небольшая. Обыкновенный побег, который полностью пошел рост, и вот здесь как видим на одном побеге тоже две грозочки вот две грозочки на этом побеге и они не гороша тоже пришипки здесь не было сделано это донские зоры и после подкомки винограда необходимого микроэлементами мы наблюдаем изменение формы самой ягоды форма ягоды на донских зорях обычно круглая, а здесь получилась она овальная такая протяжная и крупнее размером так что внесенные правильно подкормки для винограда дают свой результат вот здесь мы видим уже начинает он созревать он был белый а уже розовый набирается в течение недели этот виноград будет полностью готов к употреблению это донские зоры раньше он созревал где-то в первых числах августа а сейчас он как видим с опозданием идет на две недели вот это грозь более килограмма это тоже донские зоры как наблюдаем это, никакой прищикой здесь не делал Вот такая хорошая крупная ягода Больше килограмма, где-то кило двести будет И тоже две гроздочки на нем Вот эта гроздочка Спасенка пошла, вот видим, пасенковая И с нее тоже пошла небольшая гроздочка Это виноград был поврежден мышами но, но с тех побегов, которые остались Сохраненные, или с молодых побегов Которые пошли вновь Вот такой небольшой урожай Получил на этом виноградном кусте Ну в общей сложности где-то килограмм 5 будет. Этому виноградному кусту 4 года. Ну вот и все. С вами был канал Делаем Сами. Такой краткий обзор. Нужно ли делать пришипку перед цветением или нет? Вы сами убедились. Каждый поступает, пусть так, как считает нужным. Но лучше зеленые побеги все не пришипывать. Попробовать на каждом отдельном сорте пришипку одну сделать. И на следующий год будет видно, необходимо ли делать пришипку роста побега для этого сорта виноградного куста. Надеюсь, это видео будет полезным для начинающих виноградарей. Кто желает получать известие о добавленных мною новых полезных и интересных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю успеха, всего доброго, до свидания.